Ну что, ребят, добро пожаловать в 10-й формула 1 на при Англии. Ну что ж, мы начинаем как обычно, с квалификации, в которой я смог с первой попытки даже поставить хороший круг. Несмотря на то, что оба Вильямс очень хорошо ехали в первом сегменте квалификации, но почему-то во втором и третьем они как-то провалились. Ну и да, я также очень изящно закончил третий сегмент разбитием болида. Ну ладно, в принципе, это никак не повлияет на нас. По поводу самой трассы, довольно сложно будет для нас трасса, поскольку на ней есть скоростные повороты. А в скоростных поворотах у нас пока недостаточно скорости. Да, порой мы быстрее Вильямса, но если так посмотреть, то у них аэродинамика лучше, и за счет этого они могут выигрывать по скорости. Также за счет этого быстрее будут выходить напрямую. Собственно, в квалификации это было видно даже, в первых сегментах, в последних, опять же, я не знаю, что у них случилось, почему они так плохо проехали, я даже смог заработать пол позишн. Элемент, конечно, хорошо, но все равно гонки гонке бывает все наоборот. Если вспоминать, опять же, прошлый сезон, за Вильямсов, когда мне в Китае вообще ничего не получалось... Даже в практике ничего не получалось, но в гонке я просто выстрелил и смог спокойно выиграть без каких-либо проблем. Также с есть такая особенность то что пидстоп здесь надо делать только один. Обусловлено это несколькими вещами. Во-первых, здесь используются самые жесткие компаунты. Это у нас soft, medium и hard. Только в, на этом этапе используются хард в этом сезоне. И также это то, что он самый длинный, этот пидстоп. То есть въезд лимитатор отключается очень-очень рано, и лимитатор идет на 60 километров, из-за этого на пидстопе проводится где-то порядка 40-50 секунд. Вот. Почему я говорил в петстопе, вы поймете чуть даже позже. Кстати, решетку вы видели, я ее не успел озвучить. И да, двойные все рядом со мной, и собственно, так как я стартую, это не очень у меня хорошо, потому что, скорее всего, они смогут меня тут же атаковать и пройти. Собственно, стратегия пит-стоп. тут другой стратегии просто не существует, потому что самые жесткие у нас это типа резины. Ну и приходим к старту. Собственно, старт я кое-как, опять же, срываюсь с места. меня тут же проходит Строл, тут же проходит Сироткин. И Сироткин почему-то решает притормозить и тем самым ломает мне переднее крыло. И почему я говорю про а Потому что с передним этим крылом, словно, я не смогу проехать хотя бы 5 каков без потери кучи позиций. А делать два пидстопа на этой трассе просто идиотизм полный, поскольку я потеряю, ну, где-то такое же время. Поэтому я решил то, что, ну, надо делать пидстоп. В любом случае, поскольку... Мне просто не хватает прижимной силы, также меня врезается еще окон из-за того, что я вот так плохо выехал. И тут же Перес проходит нас по внутренней части траектории, и без каких-либо опять же проблем. Я тут же пытаюсь атаковать в Мэггетс Бэггетс планетах, и спокойно тоже его прохожу обратно. По итогу Вильямсы просто улетели вперед, ну тут они по-любому бы улетели, так как это просто Вильямс, я не могу спокойно лететь. Вот, собственно, мы в красном правом повороте втроем вошли в него. И так повезло, что окон не поравнялся со мной по итогу. И, собственно, да, вот вышел я из пистопа и впервые, наверное, использовал за несколько сезонов именно хард-резину. В чем ее минусы? В том, что у нее почти нет зацепа нормального. То есть, да, ты будешь просто скользить по сути по трассе, но, в принципе, на ней ко кое-как можно ехать. И также ее плюс в том, что она очень долговечная. Собственно, это был первый и последний мой пистоп за всю гонку. Но теперь мы направляем следующую картину, как Ботас стал просто проигрывать позицию за позицией в пилотоне. Где-то начинается с 6 или 7 позиции. И причем, такое я впервые вижу. Да, я могу понимать, что у Болида были, может, проблемы. Тут даже он смог вернуть позицию по отношению к Рено, и его тут же прошел Хас. Но тут даже стоит заметить, то, что Ренок потерял вообще три позиции в этом повороте. Да, с Разбулом они поравнялись, но по итогу... Даже вот удалось все-таки ему отыграть эту позицию и тут же напасть на Ботаса. Но обойти Ботаса он, к сожалению, не смог, поскольку в последнем повороте Боты замедляется, и плюс у них произошел еще такой-то контакт. По итогу Хас уехал, а позади Ботаса Рэдбулл и Феррари начинают борьбу между собой. По итогу немножко на уже первой прямой с ДРСом спокойно опережает Ботаса и уже уезжает за Хасом. Потом уже принялось уже и Феррари атаковать спокойно Ботаса, прошла его в Мэггетс Бэгетс, Конечно же, Ботоса Ботаса будет ДРС, но, опять же, по темпу он просто не может ни за кем удержаться. По итогу Кидми сразу же уезжает от Ботоса и уже позади Ферстаппин смог без проблем поравняться с Ботасом прямой и уже к повороту они поравнявшись проехали, и Ферстаппин по внешней траектории тут же пытается его пройти, что у него, в принципе, и выходит. Позади уже Феррари начинает думать, где его опередить, и на, опять же, в конце первого сектора на прямой без каких-либо проблем за счет ДРСа проходит Ботаса. И на обратной прямой уже проходит Ботаса и его напарник Льюис Хэмитон. То есть у нас Мерседес опустились на самое почти дно. почти почти? Потому что на самом дне у нас пока Торо но ну, я думаю в скором времени Мерседес может составить им конкуренцию в развитии. Хотя казалось бы Мерседес одна из топовых команд, но по итогу за как-то вот пол сезона они с Болидом вообще ничего не сделали толкового. Даже Тророс, вроде, что-то более-менее делали. Ну и по итогу, Ботсос проиграл уже все позиции, и остались только две Тророса позади. Ну и тут же Троросы начинают уже проходить на той же прямой, пытался поравняться болит, но не хватило скорости, и по итогу из-за того, что они начали уже бороться между друг другом, они начали отставать от в предыдущего Зарубера. Соответственно, первый тоже смогла пройти без проблем Ботаса и начала уезжать. Ну и вторая начала тоже на обратном прямой пытаться опередить Ботаса, что у него в принципе вышло. Но потом, правда, завязалась небольшая борьба и по итогу до пидстопа они так и ехали. Также в середине полотона у нас Окон и Ферстаппин совершили ошибку. Точнее, окон совершил, из-за этого Ферстаппен улетел. из чего они оба откатились назад. Я же через какое-то время уже опередил всех, кто был на пистопе, и причем передо мной выехала Рикиарда, который был на новом медиуме, и соответственно это составляло небольшую для меня проблему. Поначалу, конечно, да, у Рикиарда не проверяется резин, но потом в принципе он может что-то противопоставить моему харду, который уже все-таки слегка был подызношен. Вот тут да, конечно, у харда плюс то, что изнашивается он очень-очень медленно. Я думаю, даже на максимальной модификации поставить Хард на старте Сильвертолна, то я думаю, даже он до 25 процентов не дает. С Риккарда у нас завязалась борьба, бок о бок мы шли в начале второго сектора, но на прямой уже до скоростного права поворота я смог кое-как опередить за счет лучшего выхода. И, соответственно, уже направился вперед за Пересом и Леклером, которые ехали впереди. Причем Перес довольно долго мариновал Леклера, то есть он ехал все время в секунде от него, но никак не мог поравняться. Только когда я уже подъехал к ним на расстоянии ДРС, опять же, он смог такие определить Ликлера. Зачего они, соответственно, оба и замедлились, потому что начали ехать бок о бок. И соответственно уже я приехал к ним конкретно прям. Борьба, конечно, не длилась не особо долго весь третий сектор, но по итогу все-таки Перес смог отдавать свою позицию по отношению к Ликлеру. Ну и также он смог замедлить Ликлера. Зачего я тут же прошел старт финишной прямой и уже начал прессовать уже Переса, которого смог обойти на обратной прямой за счет слепстрима ДРС, причем я так еще резко отвернул от Переса, что в него чуть не ехал Леклер хотя вот интересно, почему он решил сам прайкер. Ну ну ладно, я смог вырваться вперед по итогу они поравнялись снова и начали ехать бок о бок какое-то время и это какое-то время опять же до последнего поворота, собственно это нормальная практика на сельвертование и обычно эта ситуация такая тем, что кто-то из ботов замедляется по итогу но в это раз замедлился Перес также, к сожалению, райканин у нас ходит посреди дистанции и в него также еще вдержает Акон, решил, так сказать, добавить себя остроты ощущений после того, как он сделал ошибку. Из-за чего он просто на стоп второй, и из-за этого он начал вставать на круг, и Акон решил сотворить следующую дичь. Даже мне это напомнил Бразилию в реальной формуле, когда Окон взял и просто меня не пропустил, хотя точнее он начал меня пропускать, потом решил почему-то закрыть мне траекторию внутреннюю, из-за чего я въехал в него и потерял кучу времени. Что мы имеем в итоге? Это был предпоследний круг, впереди меня Перес, да, у меня есть ДРС, но я был почти 9 десятых от него. Кое-как до него доехал, и со словами, it's last love or влетая вперед в него, пофиг уже на все, прохожу Переса, самое главное, что я не развернул его, вот как это было от его глаз, да, конечно, такой наглый врыв, но, блин, я был просто зол на то, что сделал Лакон, и тут даже становится слова ферстапина Ферстаппина, что за грёбаный идиот? Ну, серьезно, что за фигня? То есть, поначалу он начал меня пропускать, но потом решил да ну его нахер пропускать, когда я уже был в внутренней траектории и закрыл калитку, по итогу я в него въехал. Ах, даже вспоминать, блин, противно. По итогу, да, конечно, я не потерял свою позицию, все равно финишировал третьим, это очень хороший для меня результат после провального такого старта и итогу отката. Конечно, да, надежда у меня была на то, что я смогу догнать Виллинс, но все-таки, если считать, что первый круг был полностью потерян из-за разбитого переднего антикрыла и также борьбы с форс-индиями, uh, то это самый лучший результат, что мог быть. Хотя и он, конечно, мог не сбыться, поскольку, опять же, Аркон, который также еще получил штраф за неотбытый стоп н из-за того, что он меня не пропустил вовремя. Да, отлично, просто супер. Также еще и Гасли получил у нас тоже штраф За то, что у него был стоп н гол. Ну и что мы имеем С Роткин первое место занял на этом этапе И, в принципе, он имеет шанс на то, чтобы Вклиниться в борьбу между мной и стрелом За чемпионский титул То есть, да, такие шансы еще пока есть Вильямсы в Кубке Конструкторов лидируют тут ну, я думаю, уже даже не стоит напоминать Поскольку он это очевидно Ну и, собственно, у нас штрафы Контакты и тому подобное Собственно, Гасли у нас получил Стоп and Go это Слотен конечно да он меньше всего пострадал, в отличие от Акона, но все равно штраф есть штраф. Хотя, да, опять же, про то, что штрафы за стоп гол на 5 секунд, всего лишь не отбытая, Ну, это, мягко говоря, не очень хорошая идея. То есть, как по мне, штраф должен быть побольше разов в чит Поскольку 5 секунд не отбытого стоп гол нежели сам отбыт Стоп. Где ты потратишь секунд 20-30 на его отбытие? Ну, как бы, разница есть. Ладно, переходим к модификациям, собственно заказываем уже начинаем аэродинамические модификации, поскольку все-таки надо уже начинать готовить свой болид к трассам, где нужна все-таки прижимная сила. И к сожалению, это случается в следующий момент, то, что у меня разрабатываются сразу две модификации и максимально могу разрабатывать только две. Соответственно, следующая модификация решил подумать, что уже брать и подумал, почему бы не завершить до конца уже ДВС и не сделать максимально низкое потребление топлива, поскольку это нам может не хил так помочь, вспоминая опять же тот же Вильямс. Ну и на этом, ребят, пока что все, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до скорой встречи, ребят, пока-пока.